Давайте подведем итог по истечению месяца рисования Каждый день без пропуска я рисовал Ужаснулся, что там столько мусора Чтобы нарисовать эти рисунки ушло 38 часов 75 минут Каких там 75 минут? Минут только 60 Сте Степень нравится, как сказать Профилактика болезни Альцгеймера это и все? Мало, мало, мало. Классно, да, получился эксперимент? Дизлайк, если это отвратительно. <звы> Друзья, всем привет! Это канал Marbox, меня зовут Стас, и у нас четвертая встреча по поводу нейрографики. И это значит, что мы на сегодняшний день нарисовали уже 31 рисунок. Вот такая толстая папка. Прям посмотрите, сколько вы... в ней рисунков. Это то, что я вам сегодня буду показывать. Меня в комментариях вы просили под прошлым видео показать поштучно, какой рисунок за какую дату получался. Я это сделаю сейчас в ускоренном режиме, но покажу каждый отдельно. Если вам будет интересно рассмотреть детально каждый рисунок, нажимайте кнопочку стоп на проигрывателе и рассматривайте. А пока вот так продемонстрирую. Начиная с первого рисунка сверху. Это был первый рисунок. И 31. Видим, что закончил я рисовать 8 ноября. Ну, там время еще с запасом берите, пока обработаю ролик. Пока он дождется своей очереди и пока я его выложу на YouTube. Кстати, по задней части каждого рисунка можно определить, что у меня в голове было на текущий день, когда я рисовал тот или иной рисунок. Поэтому можете немножко покопаться внутри моей личной жизни и уже ужаснуться. Что там столько мусора? А теперь давайте красиво разложим рисунки на столе и продолжим вещать. Итак, друзья, вот так выглядят рисунки. Если вам они понравились, поставьте лайк либо дизлайк, если это отвратительно. И, пожалуйста, подпишитесь, класните эту кнопочку, подписаться. Поставьте обязательно колокольчик, чтобы сразу узнать, когда я нарисую 41 рисунок. И это будет финал, это будут окончательные выводы, работает она или нет. И, помимо этого, я планирую снять еще в течение следующих 30 дней, хотя бы один раз в день, короткий ролик о том, как происходят изменения, как раз по нарисованным уже рисункам. То есть, я же их нарисовал 41, пусть, допустим, они сработали не сразу, ну там понадобился какой-то период, например, на разгон. Ну вот посмотрим в течение еще следующего месяца произошел какой-то разгон или все осталось как есть. А на данный момент вот и если говорить максимально серьезно. Э -э у меня произошла ситуация, которая не может мне позволить работать нормально в том же режиме, в котором я работал до этого. То есть по факту идет вот такое некое сопротивление, ну типа, про которое говорили преподаватели, да, что есть якобы как что-то, что вам мешает достижению цели. Так вот, не знаю, сопротивление это или совпадение, ну дизлайк, если это отвратительно. Помешают мне, например, рисовать дальше. У меня сейчас физически может не получиться нарисовать еще. Потому что, во-первых, минусы всего этого это реально затраты времени. Давайте просто прикинем: вот, 31 рисунок. Сколько времени у меня ушло, чтобы это нарисовать? Если даже посчитать самый быстрый по скорости рисунок это час, а самый долгий, но ну, у меня лично это где-то полтора часа. Давайте в среднем, вот час 15. Мы просто 31 умножим на час 15. У меня. На то, чтобы нарисовать эти рисунки, ушло 38 часов 75 минут. Каких там минут? минут штука 60. Второй дубль. 38 часов, ну и приблизительно 45 минут. А это практически двое суток нужно полностью потратить на процесс рисования. Помимо этого, двое суток нужно сидеть, не двигаться. Двое суток нужно ни на что не отвлекаться. Двое суток лишний раз вы себе устраивать малоподвижный образ жизни. Двое суток... Сейчас я придумаю еще что-нибудь плохое. Двое суток вы не зарабатываете и не делаете другие свои дела. Двое суток вы теряете своих выходных ну для кого-то это конечно удовольствие может они кайфуют это это ну лично для меня это было не особо в кайф но ну, честно а это всего лишь прошел 31 день ровно один месяц за месяц два выходных легко выделить чтобы порисовать поэтому сами смотрите отвлекусь на одну секундочку давайте вам покажу как выглядят эти рисунки при ультрафиолетовом свете а потом я их уберу алиса включи фиолетовый непонятно Сейчас. А ч ⁇ не светится? Чё фломастер только светится? Твою за мной. Ну, облом немножко. Ладно. Я нашел первые два пробника, которые я пробовал нарисовать фломастером, причем рисовал. И они, смотрите, как красиво светится. А? А. Ну вот. Классно, да? Получился эксперимент. Убираем пока. Так, рисунки собрали. Кто не смотрел первый выпуск про нейрографику «Рисую нейрографику 41 день», вот здесь переходите обязательно, посмотрите. И там я сделал дополнительный тест. Насколько мне хватит вот таких обычных двухсторонних карандашей, сколько рисунков я с ними нарисую, прежде чем они закончатся. И вот, как ни странно, обычные фикс-прайсовские карандаши я ими рисовал все эти 31 рисунок, и они еще не полностью даже закончились. Даже вот так вот покажу. Мне кажется, что их хватит даже на 41 рисунок, и еще даже что-то останется. А еще с помощью вот такого простого теста можно легко понять, какой ваш любимый цвет. Вот, например, у меня, как думаете, какой мой любимый цвет? А более того, с помощью такого теста вы сможете понять, по какой степени симпатии цвета, насколько сильно вам нравится тот или иной, тот иной, от какого... Степень, степень, степень нравится, как сказать, степень, степень нравится? Я не знаю, словом у меня тут с этим проблема. Давайте по порядку, по нарастанию нравизны. Это, это Давайте по порядку нравизны, вы поймете, например, какой цвет вам нравится больше, какой ми. Короче, мне больше всего нравится этот, меньше всего нравится этот или этот. Теперь, сколько фломастеров я потратил? Вот таких фломастеров от компании Twin, это компания Twin. Вот такие фломастеры Crown Multi 800 V, Crown Multi p 800. А нельзя проще называть маркеры? Вот таких маркеров у меня ушло три штуки полностью. Они закончились. Сейчас вот вход пошел четвертый. Видимо, ну вот эти линии я же рисую маркером. Вот такого одного достаточно большого. Вот такое. Ну и вот такой. Я им, кстати, не рисовал, куда он здесь? И одна ручка. Есть негативные моменты, я их перечислил, но есть же и полезные. Полезных тоже много, 3. благодаря которым, ну, наверное, стоит сделать выбор в пользу нейрографики. Например, профилактика болезни Альцгеймера. Вот если вы не знали, что мелкая моторика, когда вы сидите что-то вот так вот рисуете, это и есть профилактика, да, вот то есть вы никогда не будете этой болезнью страдать. Второй полезный момент, да, мы обговаривали на прошлом видео, который тоже здесь можете посмотреть. То есть это в любом случае положительная вибрация от вашего мышления. И третья полезная функция. Тут надо только посмотреть. У меня, кстати, кроме профилактики Альцгеймера ничего не написано даже в телефоне. <сíck> <сíck> Очень полезная нейрографика. Я когда рисую, я и не такой фигней занимаюсь, у себя в голове, между прочим. Интересно, эти мысли тоже положительные вибрации имеют? Кстати, не всегда, когда вы рисуете... Вы четко можете сосредоточиться на полезных мыслях. Иногда в голову лезут бредни. Имейте в виду. Давайте подведем итог. По истечению месяца рисования, каждый день, без пропуска, я рисовал. На момент начала этого теста на моем канале было 546 подписчиков. Через месяц, активно выкладывая видосы, ну пусть их было немного, там 5 видосиков примерно, но в месяц это нормально для ютубера, потому что над каждым роликом долго надо работать, то мой канал, по сути, изменился на 577 подписчиков. То есть разница, да, 546, 577. Быстренько. Добавился 31 человек. По одному человеку за один день рисования. рели really? Это и все? Мало, мало. Половин. Мало, мало. Половин. Просто уверенно все тысячу процентов. Если бы я выкладывал любые другие ролики, помимо нейрографики и не буду ее рисовать вообще, результат будет минимум такой же, либо лучше. Но вот выводы на сегодняшний день делайте сами. 31 подписчик за 31 день активной работы на Ютубе, это конечно смешно. То есть какого-то чуда в любом случае нет. Но Впереди еще 10 рисунков. Подписывайся. Тебе не сложно? Мне приятно. Спасай нейрографику. Чтобы думали, что это она работает, а не я. Что это нейрографика такая классная. Пиш, пиш. Пока. С вами был канал Marbox. И меня зовут Стас. Пока. мало мало